Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Ардуманьян. А сегодня в 19.00 по Москве в нашем фонде World Money объявлен предстарт новой площадки ⁇ Денежный рай ⁇ Наш фонд основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда Денис Сологуб. Мы уже год и пять месяцев успешно развиваемся. На сегодняшний день у нас есть шикарные площадки, где мы зарабатываем огромные деньги. Но эта площадка у нас идет как помощь. Для партнеров это деньги на каждый день. Итак, ребята, я вам просто вкратце расскажу. У нас есть две автопрограммы, две инвестиционные. Мы являемся инвестиционно МЛМ проектом Инвестиции две. И у нас есть шесть MLM-площадок. Добавляется седьмая MLM-площадка. Эти шесть площадок у нас... Есть закольцовка, где мы работаем всего лишь на двух площадках Golden Ring Mini и Golden Ring, но по остальным мы получаем пассивный доход. Эта площадка у нас будет стоять отдельно. Это будут деньги на каждый день. Итак, что я хочу сказать. Наш фонд – это рабочие места. И социальная значимость нашего фонда –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 те, которые люди хотят научиться именно зарабатывать э, деньги, вот как раз для вас, ребята, и создана эта площадка. Вы на этой площадке научитесь зарабатывать, научитесь приглашать себе, развивать свой бизнес, а потом уже можете активировать все наши эти площадки. У меня, например, активированы полностью все площадки, я со дня основания этого фонда. Э, значит, э, я расскажу вкратце а, маркетинг это, этой площадки. как я уже сказала будет она называться денежный рай я потом вам все по покажу а, где и как будет а, происходить покупка этих столов как вы видите здесь будет всего лишь два стола это вход на первый стол удвоитель будет составлять 250 рублей. Второй стол будет 500 рублей. Я захожу, например, на, сразу на два стола. На первый и второй. Это мы будем работать с командой именно по этой стратегии. Заходить сразу же на две площадки. Итак, первые два партнера, которые станут к вам на... Первое и второе место, они вам просто дадут переход, если вы будете заходить только на 250 рублей, именно на второй стол. Что дальше будет происходить? А здесь будет происходить вот такой. И когда станет к вам первый партнер, вы получаете сразу же 500 100, 150 рублей на выводы. Здесь с каждого партнера будут идти плюс 50 рублей получает а, ваш спонсор и вышестоящий спонсор. Второй партнер, то же самое, 150 и, а, получает, 50 и 50 получает ваш спонсор и вышестоящий спонсор. Дальше, с этого места, с третьего партнера, у вас будет с 250, это реинвест по броне спонсора, именно вот этого стола. Дальше, третий партнер приходит, вам опять 150 на баланс для вывода и получает реферальные ваш спонсор и спонсор вышестоящий. Четвертый и пятый партнеры а точно также же 150 и 150. Здесь будут перемешаны полностью все партнеры наших, всей, всей, всего нашего фонда. Итак, даже если вы не пригласили ни одного, вот стал к вам партнер, у него нет ни одного личника, он все равно получит 150 рублей на баланс для вывода, а не получит реферальное вознаграждение. У тех, которых не будет своих лично приглашенных, это называется, не будут своих рефералов, они будут получать только по 150 рублей. А если они будут приглашать, то вы еще дополнительно будете получать по 50 рублей. Итак, я считаю, что эта площадка Просто денежный рай. Вам будут деньги постоянно сыпаться, вы постоянно будете крутиться, будут закрывать ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров и ваши партнеры, которые закрываются у них, у каждого вашего партнера вот с этого места будет идти реинвест, и этот реинвест, он здесь есть спонсорская привязка, и он будет постоянно возвращаться к вам и становиться сюда, на это место. Куда вы выставите бронь, это будет матрица э, управляемая, куда вы ставите бронь, туда и станет ваш партнер. Итак, ребята, на, э, э, еще раз напоминаю, запомните, старт состоится 11 мая в 19:00 по Москве. А, спешите занять свои места. А, Открыта регистрация и открыто пополнить можно кабинеты. Поэтому а вы можете добавиться ко мне а, в Skype, Telegram, как я уже сказала. И в соцсети я помогу вам, без, чтобы не платить, фрейкасса у нас подключена, чтобы не платить за транзакцию, я вам могу просто внутренним переводом сделать пополнение. Значит, как будет происходить, где можно будет покупать а, а, столы. Значит так, вот посмотрите, это я вам показываю на площадке Golden Ring Mini. Да? Здесь точно такой же удвоитель и точно такая же, вот здесь будет а, второй 7-местная а, матрица. Значит, здесь листаете вниз и внизу у нас на всех площадках у нас идет покупка. Покупка здесь будет сначала Покупаете 250, а потом за 500 рублей. Можете 200, за удвоитель миновать. Сразу заходить на 750. На, вернее, на 500 рублей, господи. На 500 рублей. А Я вам просто говорю, если будете работать у меня в команде, мы заходим именно все 250 и 500 рублей. На 750 рублей. Ну, если вы хотите работать так, как... Мы работаем. Добро пожаловать в команду. Итак, на, открой, как только добавится сюда, еще не добавили эту площадку, она будет так и называться «Денежный рай». На этой площадке вы всегда можете нажать, посмотреть, здесь будет кнопочка такая «Маркетинг». Будет ролик «Маркетинг профессиональный». И плюс у нас будут слайды. Я вот вам просто покажу, будут вот такие вот слайды. У нас на каждой площадке есть э, такие же слайды. Вот так вот будет происходить э, старт. Э, э, добавляйтесь ко мне, э, регистрируйтесь. И э, Есть у нас чаты и в скайп-чате, у нас есть и в телеграме, есть и в ВК, есть и в фейсбуке. С вами была Ольга Арзуманян. Добро пожаловать в команду. И всех желаю всем хорошего вечера, приятного и семейного и денежного финансового благополучия. С вами была Ольга Зуманян и Фонд Взаимопомощи Word Money.